Я нахожусь в столовой, бывшей, наверное, советская столовой. Тут телевизор громко говорит, невозможно разговаривать. В столовой, где готовят такую же еду, как в СССР. И идешь такие запахи, у меня ностальгия конкретная. Вот я раз в месяц прихожу сюда сдавать отчет. И захожу сюда и покушаю. У меня после этого наступает удовлетворение. Я такая спокойная становлюсь томная никуда не спешащая вот покушала я правда уже унесла поднос думала сделать потише телевизор не так не сделали покушала я салатик винегрет рыбку кусочек рыбки наверное, те еще висят. Тут различные офисы находятся. Ну а здание-то построено еще купцами. Еще до революции. Наверное, тут гимназия какая-то была, точно я не знаю. И так до третьего этажа. Это был дом купца Кузнецова. Такой вот особняк с балконом. Советские годы здесь тоже были разные учреждения. Даже милиция была здесь. Но сейчас есть торговый центр. Они множатся как растут, как грибы. Этот домик вот в стиле кунгурских всех строений тоже построен недавно новый торговый центр. Тут вот библиотека сохранилась, наверное. Но ну, это здание, торцовая часть того самого училища бывшего, из которого я вышла. А раньше, наверное, здесь была гимназия для кого-нибудь, потому что многих здесь обучали для мальчиков в гимназии. Вот училище бывшее было для девочек гимназия. Вторая школа у нас была... Сиротский приют для сирот По всей губернии собирал один купец И на свои деньги содержал его полностью Вот, То есть здания сохранены, поддерживаются в отличном состоянии Вот этого что за домик, я не знаю То ли он вырос, то ли он старый был Но судя по окнам, он конечно не старый Тоже какой-то учебный центр организовали совсем недавно слева мы видим киоски которые еще до сих пор не снесли но им наверное недолго осталось жить потому что впереди на месте бывшего сгоревшего дома культуры железнодорожников ой марш -завода, что вы что урмали милюту тоже дка опять построили торговый центр а до революции на том месте был храм. Был храм. У нас много в Кунгуре храмов было и сейчас есть. Но его взорвали потом. Остался фундамент. А его нет, не взорвали, не разобрали. Крышу разобрали, купола сняли. И стены остались, потому что там большой зал такой внутри. большой-большой он был. Много людей в себя вмещал. И это... На этом фундаменте, значит, все построено было. Что для него интересно, для этого храма, то, что человек, например, идет на работу к 8 или к 9 часам, но он может встать рано утром, ну, вот такие, как я, рано вставки, я в 4, в 5 встаю, и может прийти в этот храм, там служилась ранняя литургия, в 6 часов утра. Приходишь, в 6 часов утра начинается литургия, и, что характерно для этой литургии, Поют все прихожане. Всю литургию знали на Иисус, ведь раньше в школах ее учили. Вот. Все прихожане пели. Якон выйдет на вон и начинает дирижировать, а все поют радостно литургию. Это, конечно, здорово. У нас батюшка отец Олег тоже продолжает эту традицию. И одна из суббот все прихожане храма, предварительно есть певки, тренируются, они могут тоже и я тоже там иногда принимаю участие это здорово когда ты знаешь что там к чему и принимаешь в этом участие о елочки продают ну-ка сейчас мы елочку посмотрим сколько стоит стоять машина я иду а ты тоже поворачиваешь ну ладно 500 700 300 Дороговастенька. искусственная по 1000 да добрый день Искусственных нет. нет. я говорю, в магазинах-то продают. Знаю, -то. 300. Ну, 300. А вот те малёхонькие? Эти всего по 500 кроме вот той одной 300. А они у вас там что-ли засунуты? Да? Они там в снегу стоят. Так это малюхонька тоже 500. Да, а, по что? а, почему? а почему? Потому что пышные? пышные? Ну, а где их взращивали? Это где-то а, а это 300, потому что ободранная? Да. А это 500, да? Да. Хм -хм. да? Говорила мне дочка, давай купим живую елку за 200 рублей. Будешь выращивать? Ну а такая малюсенькая. И это 500. А там 700, та вот повыше, это по, да? По 300, который до 300. Но. Эти все по 500. А 300? За 300 уже по 700 А одна она одиночка оботарная, 300. А. Наверное, ее беднику никто и не купит, кроме меня. Ну, да. За 500. Ну и что, я с ней что ли пойду в автобус? Знаю, берите хорошо, он пышный сейчас. Пышный Конечно, пышный, пышный вон. Я сегодня подумала, надо купить, чтобы пахло зимой хоть маленько. Хорошо, да, вот тоже Я не знаю, сколько в городах-то продают. А детей дешевле едут сейчас везде. Ну понятно, что 500 уже как бы минимальная сумма получается да? в нашей жизни. Раньше когда-то 100 рублей, ой, какие деньги, я 100 рублей из дома больше не выносила. Приходила, что-то еще проносила в этом. А сейчас все 100 рублей, сейчас мороженка за... одна. Булка хлеба, пакет молока и все. Да, и все, хлеб, и... до свидания. Так, ну ладно, да. вы пока тут стойте, я схожу по делам. И, наверное, к вам приду и по к такси, потом вызову и уеду Все отсюда. Все хорошо, шепот, снизу, Договорились? 100%. Ну ладно, удачного 50%. дня. А слушайте, вот эта высокая тоже 500. Да, да, да, То есть да, можно так. еще и по выбрать. По да, толщине, да, по да, да, пышности да. и по да. Даже вот эта вот, наверное, она высоконенькая. Так-то у нее ну, даже ну, звезду так. можно. Вот эта-то, да. Ну-ка, я, я ее сниму. Да, вот да, эта-то она не так-то. Ага. Класс, пацаны, быстро ее у меня нарядят. Хорошо, Жизнь. хорошо. ну давайте, стойте, удачной торговли вам, ну, пойду по делам схожу и суды поди-ка приду потом. Приходите, приходите. А теперь я про покупки. Сходила в светофор, купила санки, вторые. Вчера одни купила, сегодня вторые. Они у нас 380 что ли стоят. Такую вот корзиночку, ой, прямо хотела сегодня же для всяких своих швейных делаем ну и там по мелочи кое что пойду сейчас куплю елку и домой в дальнюю дорогу ну, сколько тут километров то я не знаю сколько сколько то километров час идешь ну километров пять наверное машина меня пропускает спасибо весь груз елочку сейчас сюда положу и домой почапаю. Мальчишки у меня в школе. еще пока учатся. Что, мои санки, не трогать путь? Куда тут пройти нельзя? Я купила елку, Саночках везу. Вот это у нас улица Гоголь, что ли она? Карломаксов. Начинается Карломаксов. А вот она тут Макс. Нет, это Гоголя. Гоголя точно. Вот тут Гоголя заканчивается, тут начинается Карла Маркса. Но раньше она называлась китарская. Почему китарская? Я. так. Ну, это у нас пух земли тут построили, к туристов возят всяких. Я сейчас дорогу перейду, если со мной ничего не случится. И пойду в горку. Вот я поднялась в горку на площадь Соборную. Нас поставили елку, нынче она не такая позорная, как раньше была вечером. Мы были, хорошо горят огоньки. И здесь строят маломальские кое-какие ледяные фигурки. Немножко слов хочу сказать о нашей архитектуре. Вот это здание сейчас это часовня. В честь Алексея Человека Божия или Московского. Я тоже врать не буду, конечно. Кто знает, поправьте меня. Вот позорница. Но здесь сейчас находится центр, православный центр молодежи. И сюда приезжают, приходят учиться те заочники-семинаристы. И я здесь два года отучилась заочного в, в фернской духовной семинарии. И здесь раньше была у нас воскресная школа. Сейчас воскресная школа в другом здании находится. А вот за ним вот этот домик, с такой красивой с бортиками на крыше, до того, я не знаю, что тут было до революции, а после революции здесь был комитет комсомола районный и городской. Вот это вот здание, круглый магазин. Такие магазины строили, я знаю, в центральных городах России. Он, значит, идет в круговой стенке, в середину вот здесь вот был въезд и склады. Этот магазин построили, он является памятником архитектуры федерального значения. Федералы не дают денег нам на реставрацию. Поэтому он находится в таком жалком состоянии. Внутри склады, это купцы наши кунгурские сбрасывались и для себя все делали. Вот. И в советские годы здесь всегда было были магазины. Идешь так по кругу. Тут ткани, там одежда, там игрушки, там с той стороны музыкальные инструменты, пластинки. Вот там я сейчас приближу немножечко площадь Победы. Здесь танк, потому что очень танковая бригада на войну уходила из Кунгура. И танки строили у нас на машзаводе, вот откуда я иду сейчас. Здесь проходят акции памяти наших героев. Там вот плита с их именами. Вот тут вот все они написаны. И так вот я сделаю. А, не знаю где. Вот здесь вот. вот тут все написано. Так. Ну ладно. Вы... А сама вот эта площадь, она после революции и до недавних времен, до 2000-х, называлась площадь Пугачева. А почему площадь Пугачева? Потому что вот здесь, вот неподалеку отсюда, есть даже памятник в честь Пугачева. Это того, Емельки Пугачева. Вон он стоит, Стелла. Сейчас я его покажу. Я тут случайно такая, у меня произошла совершенно случайная экскурсия. Я вот иду по городу и говорю, вот тут вот Стелла. В честь чего это Стелла? Сейчас скажу. А вот здесь на площади стояло еще два огромнейших собора. Это как у нас на Белой горе. Пять тысяч человек внутрь могло войти. И тут же проводились, наверное, вот на территории парка, наверное, проводились ярмарки кунгурские на весь околоток Зимние, весенние, весенние осенние. Вот эти два собора во время революции были взорваны, стерты с лица земли. А в честь того и на, по, названа площадь Пугачева, и от нее шла улица Пугачева еще есть. Здесь у нас так до сих пор оно и сохранилось. Почему Пугачева? Когда было восстание Пугачева, 1773-1775 год, все Пугачевские вот эти войска, они город за городом захватывали и хотели изменить власть, ну у них свои были цели. А вот город Кунгур они не взяли. Почему не взяли? Не знаю, почему они не взяли. Но все Кунгурские купцы скинулись, сбросились на общак и наняли войска. А монахини женского монастыря в честь, иконы Тихвинской, Божьей, в честь Тихвинской иконы Божией Матери они взяли эту икону Тихвинскую и вокруг гора стены монастырской сходили с молитвами, с крестными ходами. Это сейчас икона находится в храме, вот где мы вчера были. Сейчас я покажу его этого храма. Рама колокольная, вон она стоит. Есть, у меня немножечко там колокольного а звона. Все фоткаете, что ли? Это я снимаю видео. А ты что, хочешь попасть на телевизор? Ага. Да ты что, можно тебе сфоткать? Да. А тебя как зовут? Артем. А ты в какой школе? А, шестой. Шестой? В какой Восьмой. вот в этой, что ли? Да. А, а, где ты живешь, Артем? Там далеко. Далеко это где? Ну, Через можно это идти. что ли? Ага. В каком классе? Во второй. Сколько двоек на получал? Я, я на пятерку чувствую. Да ладно. Да Правда на что ли? Да. Ну не пятерки. Даже стишок знаешь. Четверки на четвертый. А стихотворение знаешь какое-нибудь? Пойдем, Саш. Ну, нет. Надо. Ни одного не знаешь. Знаю один. Ну расскажи. скажи, барашек, да сколько сердца ты иногда не стригивая яблока. Дай мне шесть, три мешка. Один мешок хозяина. Третий мешок хозяйки. А Второй мешок. Дети маленькие на теплые куфайки. Да ты моя красота. но ну нет у меня конфетки, я бы тебе подарила ее. Какой ты молодец. Какой. А есть у тебя кошечка или собачка? Нет. Нету никого? Ну ладно. Собака а ты что? Была, Умерла собачка. А то елку купили? Да, это я елку купила. Домой сейчас поеду с елочкой. Сколько она стоит? 500 рублей. Можно а у вас елку? У меня нельзя купить. А там продается вон, знаешь где? Рынок? Нет, не рынок. Сладкоешка. Где знаешь сладкоежка? Да. Вот туда за сладкоежку дальше зайди. Знаешь, где аптека центральная? Да. И там есть центр, корпорация, центр, где компьютеры продают есть телевизоры. А возле, возле центральной аптеки там увидишь дяденька стоит елки продает понял артем это самая дешевая нет да это самое дешевая там по 500 и по 700 рублей я купить просто у вас ее хочу не у меня нельзя я сама домой иду ну ладно беги домой До артемка пока что, на это всё да на телевизор снимает ты думал как и все на ютуб на ютуб у меня на ютубе канал а ты на ютуб смотришь на ютубе так что набирай любовь таежная, только большими буквами набирай. Любовь, а таежная маленькими. И как раз на меня выйдет. У меня много интересного там на канале. Так, а вы, значит, после школы домой это идете кругами, да? Тут Дед Мороз. Вот такой он. И елочка, да? Эй. Дед Мороз на новые. год, Перешел. Принес мешок с подарками. Ой, без, без арбузия какой, бутылку кто-то уже кинул. Так, а там делают горку, да? Ледяную. Ага, уже они кое-что там приделают. А вот этот, не колодец, а катушка-то такая, они уже сделали, нет ее. Вон ту кругленькую, там уже можно, наверное, кататься. Вы не катались там еще? Так, а это кто вот это вот? Кто? Собака, что ли? Ледяная. Ледяная это. это 18-й вот это... год написано. А, с той стороны написано, 18-й год, год собаки. Шабак, шабак, шабак. Вот они делают тут все. Значит, мы спрашивали, как они это все делают. Они говорят, в одном озере. Не сказали, где это военная тайна. Они, значит, специально этот лед намораживают. Вот здесь уже сказали, можно. Мы тогда с мальчиками приходили. Здесь уже можно типа кататься. И давай у них спросим. Уже это готов колодец этот. Да. И так красиво. Сейчас я спрошу у них и тебе разрешу, Артём, ладно? мальчики а можно мы там поиграем вот в этой штуке да. можно артем давай вперед вот да ой бля, как, чуть не упала, надо же шары задмахнула чуть не брякнулась а, а это лабиринт артем здесь лабиринт смотри вот это да! Это ж лабиринт! Это ж лабиринт, ребята! И две горочки тут вот такая. И лабиринт целый. Класс! придем сюда играть. Вот это я попала. В лабиринт. Елочка давай, давай разворачивайся. Только не ломайся. Вот это лабиринт. Тут еще они осколки не убрали. Как-то я смотрела. Как красиво внутри самих вот этих льдин, они специально намораживают, и там такие пузырьки прямо, ой, красиво. Все, все здесь уже можно, я спросилась у них. Вот здесь можно и вот там, в лабиринте можно. Только осторожнее, потому что... Ничего, они же пусть кататься. Это, Это катушка такая специальная. Можно выбраться. Выбраться сложно, ага, оно же катится все. Еще бы снег оттуда выгрести как-то. Метелочкой. Ну и как можно вылезать? За руку как? Ну, маленький нету. Но нет. Ну, сейчас нос еще раз бей мне тут. Понеслась. Кривая в баню. Все, тут такой большой. лабиринт сделали они. Вечером музыка играет, вся ребедня, весь город сюда идет кататься. А здесь вот под этими пирамидами растет какая-то, наверное, реликтовая елочка. Маленький сначала, вот каждый год они больше и больше. Вот. Ну, лебедня бегает, молодцы. А тебя как зовут? Даниил. Даниил, ты тоже с ним учишься? Ты в третьем классе? Нет, что? Ты уже в четвертом, молодец. Таблицу умножения знаешь? 6 у 6. Правильно, 45. Так. А вот это у нас площадка детская. Платная. Чтобы вы знали, 30 рублей. Они еще умудряются браслетик на руку ребенку прицепить. Сидит тут некий человечек, бабло собирает. Я, они ее, наверное, лет много, не знаю, лет 8 назад поставили тут. И, в общем, огородили такие. Сначала была просто сетка. А теперь что, вот, зелезный заборчик поставили. Ну, понимаешь, дети за забором. Тут есть, правда, кое какие процедуры. Бесплатные вот такие вот для малышни. И все на этом. И вот мои шпонтики, они, конечно, не лыком сшиты. Они подкоп, под заборчик под этот. И туда нырк, и там а я не ругала так это у меня их двое если трое сразу на сотню отдавать да я лучше детям мороженку куплю и вот этот хозяин видимо тут есть а даже знаю его имя, отчество приварил внизу, видите железяку, а тут не приварил так вот они нынче на днях мы тут шли мимо вот, как они вот туда в дырочку залазили вот такой у нас городок Тут вот есть аллея влюбленных, все дела. Вот. Ну, один или два раза в жизни я платила в эту площадку. А остальное время, конечно, бесплатно. Еще сейчас расскажу одну ужасную историю про каток. Но поскольку у меня дети-то они без попечения родителей, оставшиеся. Вот. И однажды я. Ну, я всегда им купила, и мы. После воскрески всегда сюда заходили. Потому что воскреска-то вот она, рядом. Нас с собой несем коньки и сюда волокемся. 30 рублей вход. Ну, я сотню всегда в карман положу или кошелек и едем. А тут в этот раз я забыла кошелек. Вообще вылет, ну, но забыла деньги дома. Вот. Я говорю, девочки. А там девочки пропускают. И коньки в прокат тоже девчушки молодые. Ну, молодежь. Сам, сам коток тоже парня пропускает. Я говорю, мальчики, ну давайте, не в службу, пропустите мальчишек. Я вам завтра в два раза больше заплачу, забыла деньги. Ночью парни молодые, они взяли две. Пропустили. Вот. А та, которая там конкина прокадывает, я уж не помню, по какой теме. Она говорит, нет... А, она нет, говорит, где ваш билетик. Я говорю, ну, давай я хозяину позвоню, где хозяин, я с ним поговорю, ну пусть они, ну ничего, 30 рублей, они такие большие деньги, пусть мальчишки-то полчасика покатаются, они маленькие еще были, уставают сильно, нет и все. Ну а сам какой-то парнишка пропустил мальчишек моих, ну они тут маленько катаются, и тут, значит, и я внутрь зашла, Приглядываю за ними, и тут, значит, какая-то, смотрю, движуха возле ворот-то. Я подхожу, это подходит хозяин, типа епешник, рожа красная. Максимку схватил за шкирку, за капюшон, и трясет его вот, тача, и, и бесплатно прошел, такой секой. А я там что-то внутри столе замешкалась. Я как какая-то курица на него налетела. Ты че, говорит, а мой ребенок, а че на меня орет, такая Я говорю, я как человека прошу, я забыла деньги или... Просто тупо забыла деньги тебе, что трудно, детей, ты еще говорю, на ребенка, и все, и у меня слезы. Мне это обидно от того, что вот, ну, как говорю, они живут без родителей, дети тебе, говорит, ты за 30 рублей до, до, до, душу готов э, продать, и все. Они же, говорю, неужели у вас никаких скидок нет, для детей, сирот и так далее, ну, я там рот-то открыла свой, тот, тот еще. Вот, ну, и это, он тут заднюю включает Говорит, у вас есть документы? Я говорю, конечно, есть документы. Ну ладно, говорит, приносите документы, они у вас будут ходить у меня это самое. Как сказать -то? А я не знаю, не помню. Наверное, наверное, еще не было этого. Я говорю, вы а по народу на катке. То есть каток-то сам небольшой, но народу вообще не знаю сколько. И вот, значит, вот такой старинный домик есть у нас, весь разбитый еще. Вот. И вот, значит, я ушла. Пришла домой. Я же не остановилась. На утро, на воскресенье, ой, на понедельник я звоню в администрацию. Это что такое? Вы вообще следите. Там у них столько-то набито. Я сначала посмотрела, какая норма нахождения на площадь катка «Человек». Сколько должно быть на одного человека километров, там метров или чего, какие-то же есть нормативы. Я в интернете все высмотрела. Я говорю, лед залит, как попало, там кочки одни, дети падают, травматизм. Сколько, следите за нормой или чего? И все это в администрации. Вызнала, кто он такой, как зовут, имя, отчество. Звоню на звание, вы, вы говорю, контролируете или нет, почему у вас там травматизм. Но я не сказала, что у детей не пустили, я просто там нашла к чему придраться, короче. Вот. А другой день <смех> иду с ними в музыкалку. Музыкалка тут рядом, смотрю, каток по-новой заливают. И тут там снег нападает, они его не убирают, не то, что не убирают, но как-то там кучками замерзнут. Смотрю, уже у меня каток, уже каток у нас Каток по-новой заливают, вот, и опять же я через воскресенье прихожу, уже документы взяла, опять его нахожу. Или нет, он уже всем сказал, что если придет женщина с двумя мальчиками, то им билет один на двоих покупать. И мы так ходили каждое лето на все процедуры аттракционы. Один билет на двоих. Вот так вот и надо права своих качать. Потому что, ну, надо. Это было, наверное, позапрошлом году, да. Они в первом классе учились. А сейчас ходили тут на, на каток-то. Толя мне говорит, а ты взяла документы, чтобы нам двоем на один билет я говорю, да не, не взяла, так сходим. А цена не поднялась такая же. Но каток залили как следует. Сейчас покрытие ровное. Они там пленку даже какую-то положили. Ну, в общем, условия улучшили. Буфетик есть. И без ограничения времени заходи, катайся сколько хочешь. Вот это кинотеатр «Мечта». Он построен был, наверное, в 70-е годы. Солдаты еще строили, наверное, еще. Вот, это его задняя часть. Ну, с боковая часть какая-то я с другой стороны обойду а это у нас наша гордость кунгура якольский храм его в народе зовут таких храмов по России мало вот с такими закомарами с волнистыми если вы наберете город кунгур то этот храм точно увидите раньше здесь была тюрьма ну зона видите, забор остался так но на самом деле это Иоанна Притечинский женский монастырь. Ему сейчас храм принадлежит. И все, что колонию убрали за этим забором, все, что за ним, тоже отдали женскому монастырю. Поскольку монахинь мало, и там очень много работы, восстанавливается с большим трудом. А сам вот этот вот храм, я начала в него ходить в 96-м году. Там в главном пределе были еще опилки на полу. А в то время, когда здесь были осужденные, здесь был прессовочный цех. Три предела здесь в храме Николая Угодника, Иоанна Предтечи и Алексея Человека Божия. Очень хорошо тут реставрируют его и колокольню. Сейчас о немножко так покажу. Колокольню поднимали, шатер вот этот, вот, какие-то швейцарские машины даже приезжали давно, наверное, в восьмом году. Вот это первый храм, куда я начала ходить. Это, как говорится, альма-матер наша. А через дорогу, вот домик там неподалеку, он был раньше садиком детским, но до того он принадлежал, конечно, церкви. Ну, священнослужителям, церковным был. Сейчас в нем живут монахини, которые являются монахинями вот этого тела на женского монастыря. Есть у меня фотографии, может я найду, так вставлю сюда. Очень хороший храм. Мои девочки тут начинали тоже в воскресную школу ходить. В 90-х годах и я ходила в воскресную школу для взрослых. А раньше на автобусе, когда едешь мимо, здесь как раз поворот. И вот там на верхушку палаты были только без крестов все осужденные сидели, все проволокой, проволокой вот этой путанкой было запутано вот, и, назыв... и отсюда начиналась вот туда улица Свободы ну, кто знает Кунгурский, тот знает а вот в этом здании был наверное, ну, штаб типа, колонийский -то. сейчас здесь монастырская трапезная колонии здесь уже нет в комнате все себя развешаю все закрою, чтобы чистый влажность, такой воздух свежий. И балдею.